здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы вяжем вот такие вот валентинские тапочки девчонки с сердечком такие милые симпатюлечки уютные теплые милые подробно для начинающих каждую петелечку все увидите сразу даже хочу сказать умникам которые сейчас начнут писать что они протрутся они неудобные тратота, они плохие мы вяжем подарок девчон расценивайте это как подарок на день я уверена что любому человеку маленькому взрослому пожилому такие тапочки сделают доставят огромное удовольствие и вполне уместный на день святого варенья что что касается пряжи девчонки у меня вот в два сложения э, пряжа из двух нити одна 1 мохер 1 обычная э, метраж у них у обоих приблизительно 240 метров в 100 граммах то есть это 120 метров 120-150 метров в 100 граммах у вас должна быть основная пряжа. То же самое с этой. У меня нитки толст, тонкие, поэтому я буду вязать в два сложения. Крючок 4 миллиметра, пряжа от 120 до 150 метров в 100 граммах. Основная, не, не обязательно бежа, любая. Ну и красная на сердце, понятное дело, что красная. И измеряем длину ступни. У меня это 24 сантиметра вы меряете свою это число у меня 24 сантиметра делим пополам то есть 12 сантиметров в моем случае вы же меряете длину ступни свою и набираете количество петель на половину вашего как бы вашей длины ступни Вот смотрите, у меня 12 сантиметров, 12, всего 24, то есть половина. Теперь начинаем наше вязание. Это для всех размеров. Для детских я бы рекомендовала взять тоньше нитки, поэтому детские размеры вяжем в одно сложение, а взрослые в два сложения. среднюю петлю, вот именно, видите, последнюю петлю цепочки мы заживаем вот так вот пальчиком и вяжем две петли. 2 воздушные петли подъема. Теперь делаем накид и в эту петлю, которую мы зажали, вывязываем столбик с накидом. 1, 2 и 3. 3 столбика с накидом. Теперь вяжем из каждой петли, вывязываем 1 столбик с накидом до конца ряда Так, вот видите провязала я 15 столбиков всего у меня было 17 из первого я вывязала 3 провязала 15 и вот он мой последний видите последняя цепочка из нее я вывязываю 6 столбиков с накидом для поворота 2 из той же дырки 3 4, 5 и 6 из одной дырки. 6 столбиков, видите? Вот они. Далее поворачиваемся. И теперь вяжем столбик с накидом напротив каждого столбика по одному. То есть мы повернули работу и вяжем в обратном направлении те же 15 столбиков. У вас это будет другое число. так вот провязала видите последнюю петлю 15 напротив далее у нас идет вот этот угол вот наши три и напротив этих трех я снова также вывязываю 3 петли 2 3 то есть я завершила ряд здесь вот соединяю полустолбиком так есть. первый ряд здесь у меня 6 здесь 6 и между ними ровные петли далее делаем 2 воздушные петли подъема далее у нас идут вот эти три петли из каждой из них мы вывязываем 2 1 2 1 2 1, 2, то есть из трех петель мы сделали 6, 2, 2 и 2, далее идет ровное вязание, те 15 столбиков, которые мы с вами вязали, вернее, которые у меня вязали, так довязываем до конца вот здесь вот последний раз на проведите ровное вязание теперь здесь у меня 6 петель из одной из каждой из них я вывязываю по 2 то есть теперь у меня будет 12 петель 1 2 раз 2 два, раз, два. так все 6 петель раз два так, смотрите Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть раз по две петли из каждой. Вот осуществился еще, еще один поворот. Далее снова ровное вязание. Так, здесь, вот я уже, кстати, на этой петле. Здесь у меня, смотрите, 1, 2, 3. Это вторая половина поворота. Значит, из каждой петли я вывязываю 2 петли. 1, 2 петли, 2, 2 петли, 3, 2 петли, Раз. Две петли, два, две петли, три, две петли, раз 2 и, и соединяются соединительным полустолбиком и смотрим здесь у меня 1 2 3 и здесь 1 2 3 то есть я так же как и здесь добавила 6 петель так третий ряд 2 воздушные петли подъема далее из первой петли вот сейчас повторяйте за мной я вывязываю одну потом следующие 2 снова одну снова 2 то есть через одну петлю 1 и 2 смотрим 1 петля, 2, 1, 2, 1, 2. Закончили мы этот полукруг, видите, вот он у нас половинка. Далее вяжем ровно. Так, мы приблизились к нашему полукругу, вот он, видите, здесь у меня из одной вывязано 2. Теперь я делаю точно так же. Одну петлю провязываю без изменений, и второй вывязываю две петли. И так далее чередую. Всего вот этих добавлений у меня будет 6, точно так же. Сейчас, если вам показать вот так вот эта петля вот она видите из одной вывязано 2 и далее эти две одну из одной мы провязываем одну а из следующей мы провязываем 2 и вот так так чередуем. Проверяем, всего их у нас должно быть 6, значит, вот видим, 1, 2, 3, 4, 5 и вот 6, далее вяжем ровно. Так, приблизились мы опять к полукругу. Вот одну петлю я провязала ровно. Далее добавление. То есть в каждом полукруге у нас должно быть 6 добавлений. Одну без добавления. Вот один, одно добавление. То есть точно так же через одну петлю, 2 и 3 Сюда же. так смотрим 1 2 3 сейчас мы добавили и здесь у нас было 1 2 3 есть теперь далее далее мы вяжем уже без добавления то, то есть делаем 2 воздушные петли подъема и вяжем по кругу из каждой предыдущей петли по одному столбику с накидом и так мы продолжаем вязать 3 ряда вот именно без добавления провязала я еще три ряда раз два три видите без изменений все ровненько и оно у меня поднялось вот так вот вверх всего 6 рядов и если я вот так вот согну то у меня это 9 сантиметров то есть всего 18 это девчонки на женский размер так, теперь закончим мы наше вязание красиво. Теперь красные нитки. Вяжем сердце. Я вяжу в два сложения. Если у вас толстые, то в пять раз лучше. Значит, делаю слепую петлю. Так вот, обворачиваю. Вот он конец. Теперь продеваю сюда крючок, захватываю нить и провязываю один столбик без накида. Далее. Вяжу один столбик с накидом. Теперь два накида, столбик с двумя накидами, один, два, три, и четыре. 4. Так, есть. Четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вот, периодически подтягиваем столбик с одним накидом. Тоже четыре. Раз. Два. Три. Видите, тут видно большие это с двумя накидами и тут с одним накидом. Далее один столбик с двумя накидами. Одна воздушная петля. Снова столбик с двумя накидами. Это у нас одна часть сердца. Далее мы повторяем 4 столбика с накидом, с одним накидом. 4, 4 столбика с двумя накидами. 3 4 далее столбик с одним накидом и все. То есть мы повторили то, что мы делали в этой половине, мы повторили в этой половине. Теперь хорошенечко, хорошенечко затягиваем. Вот, видите, затянули прямо это и у нас после этого получилось сердце провязываем, вот у нас первый столбик с накидом здесь, в него мы провязываем полустолбик и соединяем это сердце, далее вяжем, так соединили, теперь вяжем далее столбиком с накидом, нам нужно из первой петли вывязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 далее со следующего тоже вывязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 видите 3 и 3 Следующая петля, снова 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И далее мы вяжем столбики с накидом уже из каждой петли. 1, 2, 3. четыре пять шесть теперь у нас вот эта вершина сердечко мы вывязываем один столбик второй и третий вот оно и далее повторяем этот, эту сторону из каждого столбика, вывязываем 6 из одной петли. 1, 2, 3, 4, 5. 6. готово теперь 1 2 3 из каждого из них мы вывязываем по три столбика с накидом из трех петель 1 2 3 2 1 2 3 из третьего 1 2 3 все мы завершили наш наше сердце теперь вот сюда вот в поставшуюся петлю один полустолбик без накида и еще и еще один полустолбик вывела я сюда в эту нить Ух, обрезала продеваем на изнаночную сторону Здесь хорошенько, потому что место это у нас рабочее такое. Завязываем, прям три раза я завяжу, чтобы здесь был крепкий узелок. И обрезаю. Все, красные нитки нам не нужны. Вот такое вот сердце. Его, понятное дело, вы можете использовать еще на другие нужды. Ну, то есть можно даже укра для укра как украшения как маленькая подушечка куда угодно сердечко можно использовать вот оно. и теперь нам нужно довязать тапочек основной нитью вот эту деталь мы складываем пополам и определяем середину вот она средняя видите вот она средняя петля теперь здесь у нас там где три петли вот эти вот видите из вершины, где вывязано 3 петли. Вот в середину, в среднюю из них мы продеваем крючок. Теперь берем основную нить, оставляем краешек, чтобы закрепить его и цепляем вот так вот. Пока вот это вот оставляем. И вяжем столбиком без накида. Вот смотрите, продеваем в одну петлю цепочки тапочка и в одну петлю цепочки сердечко продеваем нить и провязываем 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, видите, мы присоединяем, 11, 12, 13 все теперь мы дальше вяжем просто столбиком без накида по кругу сам тапочек сердечко оставляем здесь вяжем вот сюда вот продвигаемся так теперь вот она у нас первая петля я считаю от нее 13 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 вот я одну лишнюю провязала вот она моя 13 вот из нее я буду начинать вязать и здесь точно также 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 и повторяю все то же самое то есть теперь я присоединяю с другой стороны по одной петле оттуда и оттуда и сшиваю Вот я сейчас продвигаюсь к той первой центральной петле и еще из нее вывяжу один, как бы, чтобы закрепить. Обрезаю, достаю. Теперь, что я делаю? Достаем эти нитки концы, продеваем на изнаночную сторону и нить, которые мы начинали и нить которые мы заканчивали и вот здесь вот мы их закрепим узлом тоже хорошим так не добротным узлом вот и по сути все девчонки больше нам ничего не нужно никаких швов у нас нет сердце наше готово для любимых время у нас еще есть до праздника даже навязать всем, мамам, бабушкам, дедушкам, племянникам, сестрам, братьям. Вот такое вот сердце. Ну, понятное дело, что тапочек вот так вот смотрится. На ноге он смотрится намного красивее. Очень-очень симпатично, девчонки. Поэтому вяжите. Время есть, я думаю. Все мы успеваем и все мы делаем вовремя вот все девчоночки на сегодня это все с вами была вика из школы рукоделия всем пока пока я с вами прощаюсь ждем платья оно очень скоро будет все всем пока